инсайты-курсы. Для меня курс был очень полезен, потому что я так же, наверное, как и многие, очень часто даже в разговоре путалась о том, что цель коммуникации — это информировать. Сейчас я уже понимаю, что цель коммуникации — это влиять на поведение получателей, проводить коммуникацию, чтобы сформировать поведение желаемой аудитории. А, так как я раньше также много взаимодействовала с контентом, а, я узнала, что в корпоративном издании должно быть не менее 10 жанров, и это тоже для меня было очень полезно, почитать эту информацию, ознакомиться и узнать много нового для себя. А, также когда-то я участвовала в проекте по запуску миссии и ценности компании, но... Как раз-таки цепочка моей последовательной мысли была выстроена не совсем так, и я узнала, что корпоративная культура, она формируется от правил и стандартов уже через ценности к миссии и видению. Вот, Спасибо большое за курс, очень полезный, информативный, прям мне кажется, даже очень много информации, что нужно еще какое-то время, чтобы освоиться и разложить все по палочкам.